Твоя коробка. <свист> <свист> Всем привет, мы находимся на очередной ярмарке Акаме. Тут, как всегда, сладости, блин, они очень классные. Но их стопудово не хватит. Поэтому надо сразу бежать сюда, и многие так и делают. Вот, впервые появились кружки, я до этого вообще их не видела. И это неделя. очень прикольно. Посмотрим, вот. неделя чая. Ну здорово, что. Это типа игры, что ли? Это Герои третий, по-моему. А вот. Чуваки косплеят, я тоже косплею. Так, тут тетрадки, артбуки, раскраски даже. Здесь находятся тонны манги. Наш замечательный волонтер справляется со всякой задачей. Раскладывая всякий товар. Как настроение? Более чем круто. Вот и здорово. Главное, чтобы до конца дня оно оставалось таким же. Так, это обложки на удостоверение, зачетки. Это паспорт скорее. Артбуки, тетради. Вот это замечательная тетрадь. Для всех и людей. Для всех людей, для всех... Сюда можно записывать всяких друзей, которые уже не друзья. Которые уже не друзья. Пошли дальше. Что здесь будет находиться? Магниты. Магниты. Магниты? Магниты? Но в чем разница этих и этих и этих, я не знаю. Но стоимость... Эти... Стоимость... Раньше стоимость... магнитов тоже было меньше. Стоимость магнитов тоже здесь непонятно. А... Коврики. Раньше Коврики. они тут почти, были. Почти, почти, один из доты. Один из доты? Вот, один из доты, все. Дэдпула, кстати, не было. Один Дэдпул, Дэдпул человек-паук. А, да. Все. Бэм, волонтер работает, не знаю, что тут находится вообще. Нормально. Я вижу. Вот, я про вот эти плакаты какие-то новые появились. Здесь он. Все. Куда их вешать? Куда их вешать? Вешать? Взял На футболку. Вот, взял да -да -да. Мне не надо, у меня топик, он спадает. Вот. Веера. А почему оно неровное? Но если его повесить, оно уже будет на одной стороне. На центр делаешь, и будет ровно. А, оно еще двигается? Да. Еще они Продвинуто? Еще они эти штуки отваливаются. Ну это не обязательно знать. Виера тоже не было. По-моему, это уже надо видео 18+ сделать. А не здесь кажется? Еще такие же ну ну, вот. ну да уже давно пора не ну нормально это еще а ты короче рядом положи и говори всем только комплектом буду по это продавать все и так точно возьмут. здесь находится тонны наклеек и это очень круто потому что многим не хватило в прошлый раз я что-то помню там что-то писали в комментариях типа блин мне не хватило каких-то наклеек это очень печально сейчас хватит всем мне рука уже трясется тут и мульты и сериалы и аниме и э, что еще кей-поп кей-поп есть ну вроде бы наклеек вообще не было с кей если я не я думала есть нет, они все кей, -поп. кей очень много всякая трибутики да но да, почему это? тогда наклеек нет кстати, закладок в прошлый раз почему-то не было. Сейчас они появились. Не тыкай меня. Закладки для пидоров, в курсе? Не надо мне тут говорить. Я каждый раз закладки покупаю тут. Только блокноты. Пенальчики, но ну, это есть на каждой ярмарке. Но каждый раз рисунки меняются, мода меняется. Идем дальше. Пошло Кейпоп, да? Ну тут масочки всякие. Кстати, овервоч. Его в этот раз очень-очень много. Что очень удивительно. <laughs> Жалко, паладинов нет. Тапочки. Тапочки. Это какие-то офигенные странные тапочки. Это тапочки? Да. Подожди, а, а как их носить-то? Вот да. е А также нога будет торчать. Нет, нормально будет. Ладно, я, я просто не привыкла э, что-то. Это что-то очень странное. Ой, блин, падает. А, они склеплен, склеплены. Значит, нормально. Ищи трусы. трусы. Где трусы? Тут есть носки. Носков было мало. Носков много. А раньше было мало. О, несенные призраками. Блин, вот это вообще шикарно! Мы еще и до игрушек не дошли. Тут раньше игрушки были давно. Масочки, даже перчатки. Какая милота. Блин, тут вообще в коробочках продаются. О, в, в коробочке они так мило смотрятся. Они вообще так мило смотрятся. Где четвертая пара? Кто унес четвертую пару? Филипп. Ну, ладно, может кто-то отложил. Ладно, идем дальше. Тут колготочки. И простые с узорчиками. Полясятенькие. О, ах. Какой огромный портфель. Я бы такое не одела. Я бы его просто не выдержала, если бы это туда положила все, что мне нужно. По цене? 1500. Очень дешево. Вот тут раз какие-то огромные портфели, или, или это так попалось, то что тут большие лежат? Не, серьезно, а где маленькие портфели? А, ну вот маленькие. Всякие разные атрибутики, стопудово, а тоже кей-поп есть. Тут и сумки есть. Хома, хома. Чисто женские сумочки, но очень классные. Вы мне будете смотреться очень мило и женственно. Похвастаться в школе. В университете, да. Не, на работу придешь с такой сумочкой. детский садик. миловат. А, кролики. Кстати... Пошла мода на этих кроликов, теперь они везде. Давно уже? <laughs> Давно, Давно, да. Еще, кстати, с прошлого года весной я видела там записи всякие. И уже даже такие фейковые записи, типа, короче, там подделки делают, а, что-то там, кто-то реальных кроликов режет, ну, ну в общем. Да. Ну, сейчас это все прошло, и сейчас э, нормально все. Да я не думаю, чтобы кто-то стал резать реального кролика, когда есть, э, можно распишить просто пряжу или что там. Шубы же носят. Да. Котейка. О, блин, он, знаешь, он, он антистрессовый. И у него это... Шушка какая-то необычная. Пойдем дальше. Кстати, в прошлый раз я как-то снимала, тут был этот... А, как его? Безликий из унесенных призраками. Сейчас его нет, наверное, стопудово, потому что игрушки меняются. Вот. Если бы он тут был, я бы его сейчас взяла. Мне он понравился. Альпака. В прошлый раз тоже была. Большая. А это с потайным входом. Сюда можно бы заначки впрятать всякие. А это, это вообще... Что Это... По-моему, какая-то игрушка-трансформер. Прятать значку. А, макачин салфетка. А, салфетница, господи. Только я не знаю, как ее пользоваться. Спасибо, Это чужой такой. А, а выглядит так мило. Это подушка, да. которая находится рядом с игрушками, а, это а тебе это лучше не знать, а это вот, это, это на подушку, да? это на подушку, да. не трогай девочек, ты че, мне не девочки нужны, я хочу синего экзорциста, такого. кстати, тут можно сделать предзаказ до ярмарки, и получить то, что тебе нужно. Я, короче, в первый раз привела своего оператора сюда. Очередного. Каждый раз у меня просто меняются оператора. Такой человек вот. Телефон тоже продается, да? А, вот еще артбуки. Ехо. Они вообще громадные. Мне интересно, если тут, допустим, какие-нибудь школьницы, которые подходят и просто «дайте мне артбук». Мне интересно, как они это поднимут и понесут? Ты же подняла? Я подняла, но ну, мне, мне же 18 еще. Я-то могу это поднять. Так. Дальше тут пошли брелки. И что еще? Это непонятная херня. Ну, я так называю. Но это брелки. Брелки и какие-то странные подвески. Да. Как это называется? Дальше находятся ошейники, только я что-то их найти не могу. А, вон они дальше еще. Да. Еще дальше, еще дальше. Это все брелки, брелки. С, очень много брелков. Чокер продается. Да, как а, Какие-то а, всякие да. разные штуки. С колечком, прикинь, с колечком. Браслет с колечком. Не отдельно колечко есть, но браслета нет. Да, <laughs> Колючки. Слишком много пространства Мне для брелков и подвесок. Это, по-моему, побило все рекорды по столам кошелечки влад как всегда что-то орет но это никого не удивляет потому что он всегда орет тут находятся наушнички даже часы кстати меня не надо снимать давай я тебя я закрою вот так вот давай. рукой беру часы. беру часы 50 на 50 ну только чтобы время посмотреть да? Блин, смотри, какая милота. Раньше были подсвечники, которые... Они были меньше, но с такими же вот штуками. Сейчас вообще огромную принесли. Все, <laughs> мне на радость. Тут находятся всякие разные фигурки, всякого разного качества, всякого разного содержания. Классный рек. Тонна. Кстати, вот это по одному продается или коробка сразу? Без понятия, это надо спросить. Скорее всего, по поодиночке. Мне тоже так кажется, потому что за 100 рублей всех котеек это очень для кошатниц. Ярмарка, отстой, мало, став, по Сриком и Морти. Что? Сюда, смотри, фоллаут. Я сейчас не играю. Я тоже в мне сейчас играю, у меня на телефоне, короче, стоит. У меня должен на телефоне. Вот, я сейчас в автобусе ехала и играла в это. У меня третий раз уже все Все, мы дошли до сладостей, которые были в начале. Ну это предзаказов. Кстати, шоколадок не было. Всем советую попробовать моти, они очень классные. Ой, это что? Я не пробовала, но это какой-то горох. Нет, это что-то с зеленым чаем. Да, я тебе говорила, там что-то будет с зеленым чаем, но надо и надо взять. Надо попробовать. Дорох. Это вообще на пирожки похоже отсюда, посмотри. Пирожочки. Это уже голодная. Ой, вы не представляете, какие волонтеры голодные сейчас. Они просто за весь этот стол кинулись. Если бы могли. Но еще ярмарка не началась. Еще даже на продажу не пошли хоть что-то, ну, но надо продать. Поки. Так, поки как-то соединяем. Вот. Вот ну, так. Мы, кстати, пропустили плакаты. 4. Они находятся в самом дальнем зале. Да, Скажи волонтеров. И... Капец. Я тут Может, вы зря распаковываете их с этой штуки, потому что они могут побиться. Еще раз? Зря распаковываю, потому что... Потому что могут побиться. Или как-нибудь положить аккуратно. Их не спасет. Но все равно хоть будет хоть какая-то слабенькая, но защита. Вот такая вот. Тонюсенькая. Пошли, да. О, господи. Да. Самый сложный стол. О, у тебя, у тебя Тут на... очень у тебя много. Микрофон, у меня раньше был микрофон. Ты его просто не замечал. Так, начинаем интервью спрашивай меня хоть о чем-нибудь, женщина давай, короче, я его прицеплю как настроение? как видишь, нормально а как у остальных настроение? из-за них я не ручаюсь, но у них, бы, все нормально ты никому не портишь настроение? нет, конечно каким у тебя будет настроение? говно твои вопросы, они, они докадывают Найди новые, новые вопросы, давай. Ты великий блогер, давай. Ты сможешь. А ничего, что слышно только меня фактически? Меня слышно. Микрофон ладно. отличный. Хорошо, ладно. Ладно. Но вот их не слышно. Вот, какие у тебя планы на эту ярмарку? Все, снимать? А, сколько у тебя заготовленных вопросов? Ноль. Держись. Держись. Я для чего тебе камеру дала? Ну, чтобы я снял дополнительный материал. Ну вот. Его закрепить, за него нельзя, но норм. Ты меня, естественно, не узнаешь, да? Ты уже палилась уже про Life is Strange, да. Так перс... Я со мной не играл в Life is Strange, и, к сожалению, я не, не знал персонажа. Вот сейчас вышла вторая часть. Я Среди знаю, что вышла вторая часть, и мы уже смотрим уже на нашу дорогую подругу, которая не имела никаких способностей, но зато у нее есть обычная мотивация. Блин, у мне нее не есть. Волосы. У нее есть бунт. Понимаешь, она пользуется способностью бунтарки. Она просто. Я знаю, но просто... мне она не нравится. Все это окончательный ответ. Ну ладно, потом узнаем, годные... Вообще создатели сказали, что годные хоть и доверились другим разработчикам. Знаешь, что еще интересно? Больше половины людей э, в первой части выбрали спасти город. Просто потому, что им не нравилась вот эта девка. Поэтому, мне кажется, гораздо меньше будет людей, которые будут следить за второй частью, если вот эта девка находится в главной роли. Да нет, она как раз раскроется, и многие, кто на нее... Ну, плохо будет именно из-за какого-то персонажа. Если Плох она смотреть... сдохнет, то вся аудитория вернется. Ну, понимаешь, что это как бы за 2-3 года до... Да, я понимаю. Она не Но умрет. Он... Зато мой персонаж уже... <звук> <звук> Отдал мой микрофон. Сама его нацепил на меня. Все отвлекаешься от Пикачу, это не сюда. Это... Вообще-то ты сам подошел. Последний столик со значками, ну, которых очень много. Еще один. А, да, мы еще полокаты пропустили. Топовый оператор берет свой фонарик, чтобы засветить мне видеокамеру. Да, слишком много кейпопа и овервоча. Это вот вообще самый топ ярмарки. Вот и все, все товары.